Тоже я все придумала. Я поговорила с папой и сказала, что у нас к нему важный разговор. Ты с ним познакомишься? Попросишь моей руки? Причишись как-нибудь вот здесь усмотрю. Я бы хотел попросить руку вашей дочери. Павчка, я тоже очень хочу за Антону замуж. Он не пьет, не курит. Ладно. Хорошо. Идем, выпим. Не буду пить. За мной здоровье, слышь, у меня день рождения. Сыночка, ты, вот если у нее глаза в разные стороны, как у комбалы, это ничего, главное, чтобы ты ее любил. Вот это что такое вообще? Вот это все, он, Николай, ты че такой невеселый ты сидишь? Ты все тоже любишь? Тартарись, тартарись! Сышка Фиолетова! Его девки не берут только из-за этого! <связь> ну тебя никто не заставляет прям пить, ну выпей просто. Ты молодец! Взял девку беременную вообще! Ты Чего? Ты что, веселый? У тебя очень большие проблемы. 50 грамм, я больше не пью. Я Лошадь, свинтили. Я тебя убью. Никакой свадьбы не будет. Вы что, блин, сделали? на нее, понимаешь, там ни жопы, ни рожи. Ну, знаешь... Мам, пап, это... вы не выключили скайп? Че, не выключили? Ты скайп не отключил. Я не отключил. А знаешь, тут как-то шкаф отключать. Это. Давай закрою камеру рукой.